И снова, здорова, с вами Олег Алабудин, и мы проходим массаж специальный, мануальный массаж шейно-воротниковой зоны. Сейчас как раз мы встали вот напротив обрабатываемой зоны, да? Встаем в позу мамбу, поза мугамба, мамба, мугамба, и в набор, поза наездника или наездницы, как правильно. Я таким да. хочешь почувствовать. <свят> и вот, да, в этой позе мы можем легко, во-первых, пружинить да, ты позу ты снимаешь или ты что снимаешь? Позу я снял Во уже. Во-первых, пружинин, да, вот. Стопы параллельно, да, и мы как будто бы сидим на шаре, отдыхаем. При этом у нас расслабляется поясница, поясница ровная. А, ну туда девушки. Ни сюда. сюда, не <свят> сюда. Тогда Девушка на ша. Девушка на шаре. Девушка <свят> на шаре. <свят> вот. А когда будем с одной полонки работать, вот просто меняем позу, да. Чуть-чуть переступили ноги на ноги, потом сюда переступили. Поза очень удобна, чтобы вы, никто, конечно, не запрещает там, обойти и что-то там сделать с этой стороны, да? Ну, просто... Экономим силы, энергии. Движения, да, во-вторых, мы тренируем ноги немножко так, да, чтобы тоже... И поясницу, спина. И поясницу, да. А? Действительно, прямая спина. Спина вообще, да, прямая. Да. Мамба. Голова да, вращается на высшими градусов. Санцери. Уйоу! Так, и вот, начинаем растирать отсюда. Чего то. Опять растирание Видите, это не трение, это растирание Вы потеряете, да? Пальцы становились как раз На месте скрепления Акромиальной отросткой ключицы mm -hmm. Эта акроби... это точка кубунктурная, продавили ее И теперь эта акромиальная отростка Дельтовидные мышцы все отодвигаем Отодвигаем в стороны Это вот... Дальше по лопаткам идем Это мы рисуем крылья купидонов. Как бы перышки такие Купидона, потому что вот маленькие такие, да, вот получили перышки. Ну, Купидон, знаете, да, из греческой мифологии. Можно Амур сказать, можно Эрос. Это такие мальчики с крылышками были. Вот. И руки останавливаются здесь, натягивают ткань на себя. Вот так вот прям тянем. Лапы леопарда схватили. Почему лапы леопарда? Пальцы, во-первых, слабые, да? во-вторых, мы... пальцы не тонкие, может быть просто больно. А так у нас получается плоскость вот такая. Видно в камеру? Плоскость. Вот так вот захватываем на себя, руки превращаются в кулаки, и мы холку обрабатываем. Тянем холку в разные стороны. Вам видно было? Объем туда стол. Это не видно. Холку. Холка у некоторых бывает большая, да, это слой жира, плюс там косточки там выпирают. Я вам говорил раньше, да, что нельзя по восьмистом отросткам давить э, косточками, да, будет просто больно. Вот по холке можно, тут вот две-три кости, да, седьмой позвонок, первый, второй грудной. По ним можно прямо вот так вот кулаками водить, растрясать в стороны. Ну, если чуть-чуть болезненно то можно потерпеть. Прямо по костям, видите, раз соскочил с ним, раз прям вот это жировой комок, который здесь обычно у людей холка, да, он его надо прям раздавить. Вплоть до того, что даже его можно простучать сюда. Ну, это так еще аккуратненько стучу. Выдержишь, если я стукну? Да? Да, его В общем, да, это просто для демонстрации покажу, потому что это отдельное видео снимать, как работать с холкой. Ну, прямо... Да, нам эти позвонки надо бить туда. А, мы вернули обратно? Бить. Да, вернули обратно и разбили жировую вот эту вот капсулу, да. Чтобы она разбилась и рассосалась. У -у -у. Теперь да, прием такой. но Ну, отсюда идут нервные окончания, да. Может стрельнуть их, честно говоря, и в руки и в голову. Так, теперь э -э, отводим кулаки в сторону, мы в отросток, вот мы расширяем как бы плечи, да, вот тут уголок лопатки находится, по нему больно водить, поэтому мы руки сводим обратно, обходим как бы его и дальше на спине разводим вот так вот видите, получился рисунок вот заметно, да, то есть это называется еврейский канделябр минора, вот мы нарисовали основание у канделябра, нарисовали ствол и по 4 с каждой стороны подсвечника Нарисовали. Уперлись в таз. Красиво, да? Ост... Картина Красиво, осталась, да. Уперлись в таз и покачали таз по очереди. Раз, два, три, четыре. Декомпрессирую его, соответственно, в ту сторону от нашего камня преткновения в обратную сторону. Отталкиваем. Вернулись. Второй раз проходим. Если стоять неудобно, вы так можете стоять. Одну ногу назад и вперед. Второй раз проходим. Раз. растянули. Нарисовали стебель. И вот тут уже поехали, бронетранспортёр спустился с горочки, называется, и забуксовал в низине. На самом деле мы толкаем таз туда, такой мелкой вибрации в кости, не в мясо, а в кости упираемся, в кости. <сосе> Опять же смотрите, если вот так больно, да, то меняйте кулак, вот так вот вставайте, вот этой плоскости. Вот так легче, да, вот так, <с -сосе> да, вот так вот, потому что так будет больно по костям. И третий проход. Еще раз раздвинули основание, стержень, рисуем по 8 подсвечников, а там на самом деле 9 должен быть подсвечников, значит большим пальцем берем 9 подсвечник вокруг позвоночника. Обрисовываем забывший, и вот этими мышцами, пальцами разминаем ППС, сустав, и как бы зажигаем свечи теперь на подсвечнике, вот это все размяли, зажгли свечи. Руками по очереди даем на ягодицу, на ягодицу. Раскачиваем, вторая рука уходит к нам. И по диагонали на лопатке вот так растягиваем. Диагонально вот так вот растягиваем. Конечно, у кого низкий рост, да, может быть, не хватить. Но мы потом еще будем растягивать и с этой стороны, но это будет потом. Сейчас вот пока здесь стоим, делаем все приемы с этой стороны. Растянули диагонально. И теперь... Художник стирает картину, все, что нарисовали, раз, и с локтей сбрасываем. А, как правило, вся эта цельная энергия копится на всяких углах, на концах, поэтому вот сбрасываем ее. И сами себя тоже сбрасываем, очищаясь. Еще раз, раз, приподняли, вот мы ему там растрясли, чтобы прошла. Два, можно там третий раз. Фу. сбросили, Фу. отдохнули. А в следующем видеоролике будет сет номер два. Это уже будет непосредственно шея.